Hello everybody and welcome to job school. My name is Dustin. Приветствую всех в школе Джобса и на курсе английский за 26 уроков. Меня зовут Dustin. It's lesson 6. Это шестой урок. И сегодня мы с вами поговорим о довольно-таки важной теме в английском разговор по телефону. И сначала как мы, как всегда, представляемся. Hello. Да, is... если вы позвонили кому-то, uh -huh. можете услышать, например, hello, да, это как вопрос. И вы, например, можете сказать Hi, да? Mm -hmm. Hi, this is, например, имя свое. Mm -hmm. This is, и свое имя. Например, this is Dustin. Hello, this is, hi, this is Dustin. Mm -hmm. Дальше у нас, например, вы можете спросить, да? Я бы хотел поговорить с кем-либо, да? Тоже yeah. имя вставлять. Или, например, из uh, is... Кто-то у нас здесь? There. Yes. Uh -huh. Например, uh, is там Обама there. Обама есть, или там можно к, его к телефону, да, например? Yeah. Скажем, что его как бы нету, да? Uh -huh. а, еще можно, конечно же, а, не просто there запятую поставить, например, да, и please. Это будет звучать более уважительно, а, да, уважительно к человеку. Вот. А дальше у нас, а, например, если его нету, вам могут сказать. I'm afraid, как переводится, I'm afraid? К сожалению, к сожалению, да, I'm Я боюсь. afraid, uh, he's out at the moment, he's out at the moment, как можно перевести at the moment? В данный момент. Uh -huh. В данный момент, его нету, да? Угу. Сори за мой... Sorry for my writing, и дальше, например, да, uh -huh. вы можете его спросить, а когда он будет, как это сказать на английском? When will he be in? Да, когда он будет, например, да, uh -huh. be in. When, will, то есть это будущее получается, да, uh -huh. he, то есть у нас здесь идет uh, местоимение, he uh, be in. Uh -huh. В принципе, вам могут сказать, например, через час он будет. Как это можно сказать? He will be back. Hour. In an hour, in an hour yeah. да. Или, например, через двадцать минут он будет. 20 minutes. He will be back in 20 minutes. Mm -hmm. uh -huh. Например. He will be back. Окей, okay. uh, и вы можете, например, что-то ему передать, да? Как что-то, например, uh, как будет? Передайте ему, скажите ему. Tell Telling. him, что можете сказать, например? Uh, tell him something. Uh, что можно сказать? Я позвоню вечером. I will call. To, uh, I will call in. In, the in, in the evening. In the in да. Как мы говорим? Sorry, да? Uh, tell him. Салом. Mm -hmm. Скажите will, ему, что will, я позвоню. I will call in evening. I will. Салом. Окей, mm -hmm. okay, да. И потом вы, например. Можете сказать, а, он, например, уже может забыть, да, вначале, как вас зовут, да, он mm -hmm. может вас спросить, а, what was your name again, да, как вас звали, mm -hmm. например, да, есть такой, да, и вы что должны ответить, например, там, is... там, I'm, бла-бла-бла, да, mm -hmm. как вас звали, what was your name mm -hmm. again, I'm Попытаться. И потом, да, все, вы можете потом попрощаться, да? Yeah. Вот, это э, ну, как, как начать диалог, да, или как выкрутиться, если человека нет на месте и он пока не может говорить. И да, потом можете попрощаться и просто сказать э, bye или «bye for now. Да, bye for now. Вот, э, и также хотелось бы поговорить о э, других способах э, общения на английском, например. да. Э, какие у нас есть способы? Вот, например, как часто вы используете email? mail How often do you use email? Редко. Почему? Потому что для этого есть мессенджеры, Телеграм. Социальные сети, да? Да, социальные сети. А вы? Так быстрее. Но тоже редко. Mm. А что насчет тебя, Сардор? Как ты mm -hmm. тоже часто. часто используешь? Очень редко? Ну, не очень редко. Иногда. Mm -hmm. mm -hmm. Когда было а, у человека что да. да. И когда чаще всего вы пишете? например, мейлы. А, да, у меня есть друг по переписке он? из а, Бразилии. Интересно. А ты знаешь, как будет друг по переписке на? Чатинг френдс. Что-то там pen friends было по. -моему. Да, да, да. Pen friend. То есть pen это ручка, да. friend друг. Вот у нас есть несколько способов мейл. Mm -hmm. То есть, как мы начинаем сначала э, наше письмо? То есть, сначала... Там, dear, то там, да, например, имя, да. Mm -hmm. Да, если человек... Э, это формальная переписка, да? Нужно mm -hmm. начи начинать с dear, и здесь имя, mm -hmm. например, да? Yeah. Dear, например, Кира. Mm -hmm. Dear Кира. И здесь начинается писать письмо, да, ваше. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Да, здесь, конечно же, dear, как можно перевести? Уважаемый. Uh -huh. Да, уважаемый. уважаемый дорогой не совсем вот уважаемый кто-то, потому что это уже такое It's письмо э, формальное, да, можно сказать. Вот ваше письмо, например, mm -hmm. да. И тут вы начинаете писать все, что хотите сказать. Mm -hmm. Также можно использовать мистер, например, dear мистер бонд, к примеру. Дорогой мистер бонд. Mm -hmm. Что насчет женщин? Как вы думаете? Миссис, миссис, мисс. Миссис и месс, вот так пишется, да? Mm -hmm. uh, еще есть, конечно, вот так miss, но его уже не так уж часто используют, заменяют чаще. А, который замужник, который не замужник, как вы думаете? Uh, miss, missis mm – -hmm. это замужем, miss – это еще не замужем. Да, не замужем, yeah. отлично. Uh, или, например, можете сказать также dear all, то есть, когда uh, к какой-то компании обращаетесь, можете написать dear all. И в конце пишите свое письмо, и в конце, конечно же, можете э, уже подписаться. Для этого есть несколько вариантов, например, э, best wishes. Как, как это можно перевести? С наилучшими пожеланиями, да? Или, например, э, kind regards. Есть несколько способов. Или просто можно regards. Или это, например, yours, yours truly Как это можно перевести, как вы Искренне ваш. Да, искренне ваш и свое имя, да, к примеру. Mm -hmm. Вот это все, что касается а, дела о может, да, такого письма, да, что от, не фарм, а, формально, да, письмо. А если вы общаетесь, как ты сказала, с твоим Pan Friends from Brazil, а, ты можешь начать письмо а, с Miss Dear, можно, например, написать просто Hi например кто-то имя его или например hey, если вы очень близкие друзья «Hey». и в конце в прощании можете написать просто thanks thanks за, и свое имя uh -huh. или например best то есть здесь не переводится спасибо это переводится как спасибо за внимание да, и uh -huh. имя свое пишите. На русском, конечно, немножко странно звучит, но на английском это используется довольно-таки часто. А также у нас есть для, если вы общаетесь со своим парнем или девушкой, да, вы можете написать xo, xo, это да, без никаких запятых и свое имя, например, сюда пишите, и в конце точку. XO, xo, xo, переводится как «целую, обнимаю», это для таких близких людей. И здесь у нас, конечно же, hugs, uh, да, вот это hugs and kisses означает, да? Mm, yeah. Hugs and kisses, целую, обнимаю, mm -hmm. хорошо, как вы сказали, все-таки нам, нашему поколению привычны uh, общаться по, там, какие, какие вы используете. What is your, uh, what kind of uh, social networks or website do you use? Какие социальные сети вы используете, чтобы общаться? Facebook, мессенджеры. Uh -huh. yeah, yeah, то есть, да. У нас также есть интернет-сленг, да, Если, yeah. чтобы быстрее сокращение, также называют акронимы. Uh -huh. uh, какие вы, например, акронимы сокращения используете? Самое это. Tomorrow. Mm -hmm. Tomorrow. Uh -huh. Tomorrow. Ah, okay. Tomorrow. А на русском мало, да? Um, на русском да мало. Yeah. Okay. Uh, итак, на английском у нас есть, no. да, интернет-сленг. И первая фраза, которую я хотел поговорить, это b -T w Как вы думаете, что это означает? b -T w Не слышал никогда? Это означает by the way. А, да. By the way. By the way означает «кстати». Например, я хочу спросить, да, какая у тебя зарплата? А не, не, например, когда идет о чем-то речь, да, мы, например, о чем-то говорим и резко, да, кстати, а что там такого, да? Например, Hey, I heard about the new job that you got. Я слышал о твоей новой работе. By the way, BTW, how's the salary? Какая зарплата там, да? То есть резко, то есть не совсем друг, другая тема, да, разговоре. То есть что-то связанное, relate to your там, statement, какой Дальше у нас выражение, наверняка вы знаете, LOL. Yeah. Да, вы слышали, наверное, да? Также и в русское перекочевало, в русский yeah. язык это перекочевало. Uh, он означает, как вы думаете? Что-то Love Out. Uh, сейчас. Uh, laughing. Laughing mm -hmm. out loud. То есть «смеюсь вслух», да, получается? Да. да. Чаще всего его используют а, даже не в, не в тему, не да, можно сказать? Да? Постоянно его используют. А, хорошо, дальше у нас выражение «TBH». Как вы думаете, что это значит? «TBH». «To be honest». То есть, что это можно значить? «To be honest», как переводится. Honest – честный. А, если вы честны? Да, если честно. To be honest. To be... Вот тут H не читается. Не honest, а honest. To be honest. Например, можно сказать... TBH... I, I don't think particularly highly about people who use words LOL on a daily basis. Например, я, не, я честно говоря, я не очень хорошо отношусь к людям, кто использует слово... ЛОЛ каждый день, да? Например, Мафтуна, пример придумай какой-либо с, этим, с этими словами, тремя, например. Например, ты, переписываешь, ты переписываешься со своей подругой, скажем, с Кирой. Скажи ей что-то. Представь, что это переписка. Скажи, хай, там начни как-то диалог. Хай. Mm, mm -hmm. Что там нужно еще? Скажи, там, я я получила права я получила паспорт 17 honest, uh, honest, I, got honest, I got passport, I got that. 17 лет, yeah, uh, yes. okay. okay. <laughs> хорошо, uh, и последнее у нас uh, сокращение, это ttyl, как вы думаете, это что значит? Mm. T-T-Y-L, да, talk to you later, помните, когда мы проходили прощание на английском? Talk to you. Поговорим позже? Да, поговорим позже или еще, да. Например, если вы должны уйти куда-то, да, например, вы были в переписке, да, да, ну, что-то типа такого, да. Talk to you later. Если вам нужно срочно уйти куда-то, вы можете написать talk to you later и потом вернуться, да. Вот, эти... Конечно, эти фразы вы можете употреблять только а, в мессенджерах каких-то, да, а, в что там у нас еще есть? В социальных сетях, в Facebook, например, да. Но если вы будете это использовать а, вот, в реальной жизни, в общении, это будет звучать глупо. Так что а, используйте полную форму, например, вместо BTW говорите by the way. Hello. Hello. Hi, this is Окей, Так, что было? Сардор, here, please. Сардор, uh, oh, there. I'm afraid he's out at the moment. Sorry. Mm, when will he be in? Oh, uh, actually, I don't know, but uh, I suppose на верном I suppose uh, after mm. after dinner maybe, after uh, evening. The, uh, <laughs> tell me uh tell him mm -hmm. um i will call uh i will call him in <laughs> in the evening okay in the evening. okay and <laughs> sorry what was your name again uh i'm aftona oh okay bye for now bye Отлично, ты запомнила все эти фразы. А, у меня есть вопрос: uh -huh. а вот если, например, я что-то не могу по телефону понять, как uh -huh. я могу выкрутиться из этой ситуации? Да, да? С -с сейчас мы с вами прошли это идеальный случай, да, когда все слышно. Uh -huh. А чаще всего бывает э, связь плохая, да, у нас, да, или сложно понять человека, ну, если он быстро акция, да? да, да, если он особенно даже быстро говорит, да, yeah. это сложно, да. А для этого есть у нас некоторые такие слова, которые мы можем. Использовать выражения. Давайте их быстренько затронем, да, и потом закончим, потому что у нас уже время. А, хорошо, если человек говорит быстро, что мы можем искать? Немножко. Can you repeat? Да, э, или там think... немножко медленнее, может yeah. говорить, да? Please, Can там, you... или sorry. Speak... Slow, slow. sorry. Uh, sorry. sorry. Uh, например, можете ли вы говорить помедленнее? Could you speak? Could you speak слово? Да? Could you speak? Слово. Это тоже uh, could you. Это такое вежливое обращение. Мож, можете ли вы говорить помедленнее? А что касается uh, там воли, например, да, то есть это у нас был speed, скорость, да, например, как человек быстро говорит, может он очень быстро говорит, мы можем сказать ему, скажи, например, Кира, можете помедленнее говорить? speak slowly. Uh -huh. Can you speak слово? Uh, что касается volume. Что это у нас volume? Uh, звук. Uh -huh. То есть Воз. у нас, uh, да. Может, по да. Да, да, кто-то тихо разговаривает, да, или кто-то слишком громко разговаривает. Чаще всего кто-то слишком тихо разговаривает, что мы можем не расслышать. Может это из-за сети, да, так плохо слышно. Здесь мы можем сказать, что мы можем на русском, например. Погромче. Да, или здесь у нас чейче. уже, да, или, да, для этого есть выражение speak up, speak up означает, погромче? да, громче, например, да, например, please, speak up, I can't hear you, да, я вас mm -hmm. не могу расслышать, I can't. You. Uh, да, если вы уже, даже если человек говорит быстро и тихо, здесь уже, uh, mm -hmm. может, вы уже совсем ничего не понимаете, вы можете сказать, может, может ли он еще раз повторить, да? Mm -hmm. Для этого можем repeat, да, повторение. Repeat. repeat please? Uh -huh. uh, для этого у нас также есть... Uh, Такое, такое выражение, would you mind, would you mind означает, не могли бы вы, это тоже очень вежливое, would you mind uh, repeat, да, или там, would you mind repeating, то есть повторять можете, repeating that, то, что вы сейчас сказали, repeating that. Или если вы также ничего уже не поняли, don't understand anything, да, ничего не поняли. Также можете использовать uh, одну из таких фраз, как «я не понял», как это сказать на английском. I didn't understand anything. Да? Там, sorry, I didn't understand. Также I didn't understand.